Всем привет, с вами Макс Риск, новое обновление в игре Зуба 2.12 И будем рассказывать про нового персонажа, на интернете есть появляются некоторые ролики о новом персонаже Где же они их добыли, конечно, где-то в социальных сетях Не знаю насчет фейсбука, но в у меня там нету Так, лайк, подписка, я открываю сначала обычные ссылочки а, даже обычный ссылочек уже пропал Вроде вон он, с гаечным ключом. А, вот что у нас самое такое низкое. Знаю, низкое. Не, ну, это тоже самое главное, чтобы прям, копить на персонажей и прокачиваться. И так, а какой же новый персонаж? Вот, сенчатка, вон сучит. Делетное событие. Также тут новое обновление. Кто там не видел вдруг, заходите в магазинчик, у нас загружается а я тут, за это сейчас facebook напишу зуба возможно что там ново добавили этот а не заметил вот и посмотрим facebook так магазин видите знак воскресательный скорее всего там что новое вы думаете что это ежедневное? ну не уверен в этом так зуба блак Угу. thanks, giving. Дивинг Новые скины, точно. Новый скин добавили? Я думаю, уже все знают Так, сейчас не знаю Ну вот что мы видим, какой-то пол щиты Раньше разработчики говорили, что что-то такое добавят, Вот, скорее всего, и про это Кстати, не пищем эти драгоценные редакцион... камни Я их выбил о, заходите и смотрите из ВТВ зуба реклама, да? И получаете. Раньше было, кстати, монеты, а теперь кристаллы. Также не с этой сумочкой у весь есть кристалл четыре процента. Класс, на один процент тяжелом. Да, тут теперь кристалл придется. Теперь больше будет рекламы смотреть. Окей. Видно, что все размыто. Давайте сначала. А, ну ладно, начнем с этого. Так, вас падает, вы вы канал, а у вас подает, если подписать на мой канал, лайк поставим, у вас подает копьем. но если вы этого не хотите, то получайте золотой сундучок. Лайк, подписка. Давай сейчас. Три, два, один. О, не может быть. Да, не может быть. Столько лет не ждал. Вау, Луи. Друзья, у меня новый персонаж Луи. Прям в начале ролика. Ну да, конечно. Спасибо mm -hmm. за то, что лайк поставили. Вот так пиши. Да, И Ну что, испробуем Луи? Mm -hmm. Конечно, а как же без этого? Пиши, киндрикологи типа персонажа не выбился. Кстати, некоторые пишут, что уже кот играет и персонажи могут выбить. Я. Ну, два персонажа. Ну, примерно три месяца даже 4 декабря 4 месяца до да, 4 месяца -ху -ху. это долго кстати половина почти да, вроде бы 4 может быть даже 3 ну ладно мой что забор обочие штучка так что давайте ка соберем поэтому но питомцев не они не про робот сам ошибка подключения тут ошибочка осталась помните про эту ошибку просто нажимаете ок и это просто ошибка с сервера а не то если подключиться к серверу привет включения к интернету даже такое может быть кто его знает а ну-ка выйду реально не пранк пранк пранк я на пранк но не обманивайте меня разработчики что это такое Друзья, у вас тоже такое. Так, Я возьму Луи. Долго лагает. А, о, подарок точно. У него по 1000 кубков. Давайте пособерем хоть монеты, тоже очень главное. Рейтинг нажимаем, вроде бы здесь. А, нет, ладно. Это не важно, какой у нас рейтинг. Может еще не так уж и мощно прокачан. Но... 500 монет, 1000 монет, 1500, 2000, добро верно пока 1500, а, шучу, ха скины, крав, покажи крава, эм, лузи, возьмем лузи, а луи, ура, у меня луи, один сталика это значит нас Летающий мышь, есть такой один подвох, который я вам скажу если вы все персонажи выбить то вы имеете право луи выбивать вот доступно в инсталиве по названием эм, а, как, как ее зовут вот вы сможете потом выбить себе персонажи Генри. Блин, такой розовый. а потом будут будущем что-то еще новое так что выбирайте скорее больше персонажей первые несколько персонажей 3 6 7 раньше было 7, а терса 8 Но очень классно. Ну что, попробуем Что за приколы? А? Мне спасибо за то, что я был персонажу. Это очень главное. А вот баги меня вообще не выздорать. Все нормально, все нормально. 5 на 5 будет жестко. 5 на 5. Идем. Почему так? Потому что 1 на 1 скучно. 2 на 2. Да он же скучно. опять на 5. Шикарно. Что-то будет происходиться. И тем более первым месть 50 кубков. Это офигенно. Флаг чита. А че флаг чита Что значит? Панда флаг, а? Что за приколы? Дайте мне. Э -э -э -э, я первого уровня. Все первого уровня, а второй, второй уровень. Знаете, как будто я играю с новичками. Это вообще шикарная игра будет. Эй, куда кусаешь меня? Я с новичками играю. Вау! Наконец-то то, то не мое уровня выбирают драган. Не, ну вроде бы я научусь играть, могу несколько поднять, но все-таки хочется с новичками сыграть, сыграть. Это как-то очень классно. Ага. А Мыши туда идите. А Скорее-то ничего нету. Скорее. Ну, чего? Давайте кусайте. Ам-ам-ам-ам. Сработало. Я а на ну, пушка Бомба. А что, как вам увы на шикарную так как-то не разделяется смысл чего эти два тима я боюсь как-то классно зато сыграть за лузи потому что можно так делать тиму классно так ну, там против замес давайте проверим ну, там так сел так сейчас побыстрее мы давай посмотрю карту там вообще опасно лучше ну, пойти с напарником знаете, я на раз сам могу затащить, потому что сейчас все я, а я от Купрофи зашел. Так, да, кстати. Так что пошлите. Эй, где там? 5 на 1. Я помню, что я играл в Cash Legions. Может представь с мутик типа, фона Кэш Легионс, пошли на русский найдешь. А, кого-то убивают. В смысле? Стой. На, кусаем. На бомбу. А, и ч происходит так лагает? Нет. А, у меня лоп. Так, ждем. У меня лагает так нечестно. А дайте мне эту штуку, которую... Точно, я никакого предмета не взял, не, под... не, предупр... не предупредили. Это что-то такое? Уколочек даже не взял. Блин, а что же мне делать? Пал, ваш товарищ пал. А что мне делать, если уколочка нету? Ну все, значит, шагнем обмен. Чтобы излечиться, мне нужна аптечка. Косочка, вот, уколочка. тихо Тихо-тихо-тихо. Хоть не попался. Что делать, чувак? У нас двое. Нет ни одной предметы, что происходит. И так нельзя было бы. Не, не, так не можно. Так нечестного. мне не предупредили. А что, вы думаете, то, что я думаю? Неужели разработчики что-то скрывают? Как и YouTube. Как-то не слишком похоже Так, ну что ж, давайте обругаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, чувак, у меня не так уж и много. Я хотел бы вырать. А, ладно тебе. А, вот он еще один предмет. А, вот так вот. Ну, Окей. Так, с первого уровня же должно быть хоть один предмет, по-моему. А, все закрыты. У меня все закрыты предметы. откуда я знал? Я думал, что нолевого даю, чтобы помочь там новичкам. Нет. Ну ладно, я уже не, не новичок. А вот... Разработчики, сделайте такое гайд, да, типа, давай, когда выходите в игру, выбирайте Никса или Бака, Ларри раньше был, или Молли, и сразу даете ему предмет бесплатно, прям сейчас, прям куда идти Вот и все. Хотите как-то им помочь? А когда мы встретимся с ними, ну, к примеру, у меня никакого предмета, а у них один есть предмет и первый уровень. Нормально? Не, ну это ж хорошо. Так, а новым персонажем. В Фейсбуке то ничего не было написано, вообще там что другой пишет. А если знаете информацию, пожалуйста, говорите. Так, у нас два лука и. две бомбочки, пошли, пошли, пошли. Зачем если сюда пошли? Блин, косочку забыл. А, таких нет. как я заберу, конечно, а то получить конечно. А, прям всем пятерим участникам. Ну кроме, конечно, тебя, либо У меня есть способность под названием дальнобойщик. А что значит? Кусать. Так прицел долговатенький. Ну ладно, придется привыкать. Кусать. кто вообще пятого уровня. Видите, пятого уровня кто-то. Спектр. Да, Пятого уровня. Даже не нужно Окей. Кого-то убивать, а не сидеть здесь. Круговорот делать. Согласен. Давайте бур. Значит, три лука. Значит, как в Майнкрафте. Понял. Я хочу кого-то уничтожить. Давайте пошлите у нас слишком много ХП. -шка. Нужно кого-то мочить. Попал? Иди сюда. О, ебуй. Да. Кусать. Иди сюда. А -а -а Побрать. Вырублю. Так-так, кусать всех, давай. У меня атака прокачана, потому что у меня еще есть все эти вот крысы, которые могут покусать кого-либо. А, Равдона просто стрелять, да? Как там еще привычно. Не ходит ее куда-то, спасибо, да? А Ларри будет здесь. Ларри будет здесь, я предупредил вас. Ай, а че на меня сразу? У меня меньше КП, мне ж первый уровень. Кстати. И вы тем более сильные, как я понимаю. Ай-яй-яй, кого-то нужно спасать, коня Так, у тебя есть предмет, вот как. Сразу идут в игру с предметами с этим, my Ой-яй-яй-яй, обрубли. такая, прикольная. Да, все за Regeneration's. Так, можно говорить, о, плюс 8 букв отлично, заберите смогу конечно не просто мало кпс заберу конечно давай так давай кусай кусай всех то да почему пач ну блин давай давай кусай кусай. кусай. крысы кусайте почему не работайте что за персонаж вроде бы его зовут Узим. слишком он сильный а, у меня уку тут укус может выйти какой-то. Я не знаю, почему мне такое пишется. Где-то он рядом. Работать нужно, А то сейчас мне вроде ага, как думать, какой же будет мой персонаж? По мне, как будто стихи ветра будет относиться. По мне а я туда войду ну ладно ой я отверм панценку ладно я думаю что будет новый персонаж тихие ветра это будет уже подождите и так хватает стихи ветра да ну так вот кого же будет может будет грязненной монстр прикольно было бы тема как думаете грезненной монстр будет блин ну что за подвох не лагает Ох ты! Смотрите, у меня уже новую Ну это хорошо, конечно. А что если не будет еще? Ага, получает тоже, кстати, очень хороший, если буду копить 1400 кубков. Ну там сильнее игроки, ну надо же как-то поднимать кубки, чтобы потом набраться до Генри и залететь и посмотреть, как же он играет. Вроде бы он так летает, как и Сокол. Не-не, он летает, да? Летает. И кусает как-то с крови чешь <смех> нужно хотел бы посредить еще ну, вот давайте бобу попа на закидаемся закидаем бобу ой будет укус больно больно укус знаете я на акулу очень зол почему типа прокачан почему сильные? Давай, укус укус У меня же есть эти вот а... крысы которые рабочий давай укус на автомате можно на... может быть на автомате вот пока покруче или так нужно пойдется шокимат делать какой-то так просто все попались отлично наконец сработала так когда будет красный парить вот например вот так вот попался я нет не укусили я пойду сюда вот пока сядимся обратно в сторону пока вы что-то пугать а врубил но я знал что крутой потому что ты... сильные сильные да у меня. я эту птичку, что мне нету колочка, конечно, нету колочка, так, кусок Сразу хотела разогнаться и сразу <смех> замер. А, у меня есть капкан. Ну зачем капкан? Окей, для чего там понравится? У слишком как каких-то переборских Четвертый, шестой уровень, как-то нестабильная игра становится. Да, как-то не такое. Я чувствовал себе стабильность. Варри, хоть там не сильны, хоть что-то будет радовать. Так капкан, конечно, ставим. конечно. Генри, Вен, вроде бы Генри. Попал. Не жалею снайпер. А я только лук хочу взять. Кого там убивать, я не знаю. На луком, блин, я не умею стрелять. Это же вам а не закончили. А хоть одну девочку заберу. Конечно, вторую заберу, конечно. У меня еще тапочки. А, Может, быть, со скином будет тапочка. Перепашку давайте. Как-то хоть. Одного... Который я не дам. Подними коты семья. Они, я тебе типа помогу. эти быстрее, кстати. Ладно, иди сам. Я передумал. Он слишком борзый слишком сильный. Ну да, ты тащит конечно. Ну, конечно. Как они выигрывать, не вырубают по-быстрому. Да, блин, попал. Вот видите, попал снова. Капкан стал. Все. ХП, пожалуйста. Меня не хватает хП. Что за баги Так нечестно. эй я подгорел, так нечестно. Прям бомбы что? Ага, ты не видел? Менускин очень красив. Я думаю, что будет новый персонаж, кто-то. Трансформеры в будущем. Кстати, есть такая новая еще игра, такая две семьсот седьмой. 1777 2077 год вот так он будет называться с названием чем таким странным как будто в будущем как будто хотя как там я вам покажу геймплей потом посмотрим она еще новая она еще не вышла конечно она выйдет через семь дней даже может быть еще. Что, всем эти просмотр, с вами был Макс Риск и а блин, я зову поспить клан, друзья, смотрите какой клан красивый. Вот тогда вступим где-нибудь. А, заявка. Запрос утверждения минимум 50 кубков. Минимум кубков. Так это что значит? Что? если я так делаю. табах такой да понял что если я так сделал когось кубков я поздно да? вот сразу заявка отправлена минимум 200 кубков чего 200 кубков так у него еще 1000 кубков хватит мне на всех давайте берите меня это просто правильно никто не хочет не брать Столько кланов, кстати, они кто-то не берёт. Открытый доступ сделайте. Не так нельзя. Ох ты, у нет О, ну так бы сразу. Так, только скажите мне, а чего один участник и двойнадцать? Ну, почему один участник и двойнадцать? Ну, участник слишком мало игроков. Как выйти? Я не в курсе. А, вот такая кнопочка. Нет? Да. Как мне выйти? Возможно информация вон что один из 12 игроков бывает такое вообще. -а -а, понял. Туда же открытый доступ. Хитрые, хитрые. Может давайте свой класс задим. Как думаете? А то туда сюда будут выгонять меня. Ни ни за что не написать не открытый по забросам. Открытый вообще. хочу. Вот что я хочу. Да, кстати, вот. Все. Я вступил 7 сейчас в онлайн из 10 из 50 а как там они -то? помочь никому А кто не поможет? А я понял нужно а -а -а. Один. вот Вот один час скорт не сундучок. Как там ускорить? Кто знает? Ищи товарищи. так Как вступить? Непонятно вообще. Если... А, может быть, набор продать, в продаже. Настройки информации, искать, поиск. По мне, только с маленьким можно тут ставить, и с уже нельзя. А почему? Что я такого сделал? Она Рок, вот счастливчик. Кто? сливчика так называет его. А как мне попасть? Кто знает, пиши в комментариях, как ты вообще не Так, там вроде сбора оград, там что-то еще новое есть. Ага. Ага. реклама. Рол. Ладно, всем удачи и пока. Ссылки на мой канал тоже в описании. Там покруче, скорее всего.